И Русинка! <laughs> В последнее время даже великим поэтом, а? Чего все твои телеграммы в стихах? Удивляюсь, как тебе не было стыдно и пузлать. Ты ведь ни капельки не изменился. Увидеть поговорим Зоя. Мама! с Мама! Сука, Пято! меня не пускала! Иди сюда, те двоя! смерть глаза и что из-за этого она сразу выросла. <сёк> это именно правда. Ну и какая же она теперь? Совершенно другая. Она теперь с разными летчиками. Они все герои: артистиноз, капитан, Один майор. Ну и очень хорошо. Пока что ты будешь лети на один да не ну, что ты делаешь? Ничего. Ну что ты можешь сделать? Ну, ну что ну, ну. В общем, идиот Ну, а вы, герой летчик, что ж, пожалуйте в убежище. А что там делать, Баб? Так ведь пока вы еще всех немцев не истребили, идите в убежище. километров притопал под столом лазь. Брат, кто едет? Где? Соловьев, есть пари Эмка. Ладно, зиз. Тебе полуторка. Если Эмка, ты меня бреешь целую неделю, и я вместо Гончарова хожу на мед. Медпункт не пойдет. Только медпункт. Не пойдет. Медпункт. Не пойдет. Медпункт. Не пойдет. Медпункт. Ну, не медпункт. пойдет. А бросьте вы спорить пикап. Где пикап? Ну, вот пикап. Пикап. Ничья. Как это ничья? Пикап-то тоже Завод тот же мотор, тот же проиграл. Это еще спорный вопрос. Да ну, какой вопрос. там спорный вопрос? Не нужно было поддаваться нездоровому азарту, давай. Все самолеты исправны? Все? Все. Что такое? Опять этот там барс здесь. А, Быков прилетел. Ведь снова будет бензин клянчить. Гоните да. вы его. Есть. А ну, брат, на <наш> Давай, давай, давай! Ползи, ползи! Выдерживай направление! Миша, не охой! Включай все моторы! Ползи! Будет знать, как с истребителями тягаться! Ну как? Ну еще партию хочешь? О, нет, нет, мне этот киллик с бергом было легче летать, чем у вас терпеть. Лейтенант Стрельцов явился в распоряжение командира полка Таича Балашова. Миленький! Неужели вас прислали к этим разбойникам, а? Это вот к нему. Здравствуйте, товарищ подполковник. Товарищ подполковник, лейтенант Стрельцов явился в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы. Здравствуйте, лейтенант. Здравствуйте, товарищ, подполковник. Здравствуйте товарищ подполковник. Здравствуйте, товарищ подполковник. Приземлялся? Было, лейтенант. Только что из школы, из школы товарищ подполковник. А? Из школы товарищ подполковник. Зовут Илья... Стрельцов, товарищ подпаковник. На каких машинах летали? На чайке на И-16. У-2, конечно. Как у вас с ночными полетами? С ночными полетами... Лейтенант Демин, на перевязку. Зоя, Зоя! Илюша. Лейтенант Стрельцов. Простите. Я вас слушаю. Умолчить. Простите меня, товарищ подполковник, я... Я спрашивал вас про ночные полеты. Фу, ты. Осваивал, товарищ подполковник. Товарищ подполковник, извините меня, это такая неожиданность. Это очень скверно, что ночные полеты для вас неожиданны. Нет, я не о том, товарищ А я о ночных полетах. На то и летчик, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Сейчас, батя, вы до своего привыкайте. Нет, рано. Говори протигар, против зажигалки. Ладно, я его привыкать, я до сих пор был. Ну что ж, товарищ лейтенант, придется вам присмотреться к нашим порядкам. Передайте штаб. Есть, передайте штаб. Присмотритесь, познакомьтесь, одним словом, привыкайтесь. Еще есть, давай, давай, давай. Да ну не загорается. Не и Боевая примога, и много. Постополёт. Доложите начальнику штаба, что я буду на старте. Я и начальнику штаба, что буду на старте. Come on. Что проводила, Зоенька? Проводила, товарищ подполковник. Лейтенант Петров. 72-я опоздала на 12 секунд. После полета летчика ко мне. Есть. Товарищ подполковник, разрешите обратиться. В чем дело? Можно и мне. Что? В воздух. Какой воздух? Ну, воздух подняться. Вы обедали сегодня? Я нет, но я не голоден. А вы не в гостях, лейтенант? Вот завтра, часиков к 7.30, мы вас попробуем. Посмотрим, что вы умеете. А пока идите обедать и привыкайте. Есть обедать и привыкать. Разрешите идти? Я бы хотел с вами поговорить о свободе. А зачем вы со мной-то? Я вас лучше запишу к доктору Зорину. Придите к нему завтра пораньше. Нет, голова-то у меня само собой. Болит, конечно. Ах, болит. Ну вот тогда он порошочек. Запейте. Да ничего, я привык. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Голова? А? Ужас. Пустите больного. Выбор больной. Свои есть. <реш> а, -а, -а. <реш> Здравствуйте. Здравствуйте. а вы почему здесь? На каком основании? А пари? Какой пари? А я пришел за порошком, головной боли. Не верите ему, он проиграл пари. Какой пари вы проиграли? Да машину не угадал. А. Да, кстати, Зоя что это за Илюшенька такой приятный? Да-да, расскажите. Ну-ка это просто Илюша Стрельцов, мой товарищ. Мы с ним вместе росли на одном дворе. И выросли. Да, он мой друг детства. Знаете, Зонька, я, конечно, не психолог, но при встрече с друзьями так не краснел. А я и ни капельки не покраснела. Да. Правда, Сергей Николаевич? Конечно, нет. Ну, что ты, годовой свидетель. Вы лучше скажите, чем принял вас сей Ловкостью, конечно. Да нет, стихами. Он стишки, наверное, пишет, Кстати, он пишет очень неплохие стихи. Стики, Зонька, что мне раньше об этом не сказали? Пожалуйста, вот по улице ходила большая крокодила. Она, она голодная была. Илюша, ну входи, входи. Ну вот, теперь мы можем с тобой поздороваться. Здравствуй. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте. Илюша, иди сюда. Сестра, ведомость. Сейчас несу. Вот знакомьтесь, это лейтенант Стрельцов, товарищ. Стрельцов. Очень приятно. Голова валит на порошочке, не здоровится, да? Нет, ничего, спасибо. Познакомились? Джой, мне нужно с тобой поговорить. Хорошо. Нет, мне надо сейчас. Так, сбежи. Да, надо. Ну. Торович, они а сгонят ли нам партию в Козла? Точно. Идея? До свидания, Джой. До свидания, Джой. Свидания. До свидания. До свидания. До свидания, Всего доброго. До свидания, Джой. До свидания. До свидания. Сергей Николаевич, вы, кажется, пришли за порошками от головной боли. Спасибо, Зонька. Голова прошла. До свидания. До свидания. В чем дело, Илюша? Что случилось? А то случилось, что я хочу сейчас же знать. Любишь ты меня или уже нет? С ума сошел, слова. Что? По-моему, все-таки обиделся. Да ну и пусть подумает. Что он, шуток не понимает, что ли? А знаете, у него довольно-таки симпатичная рожа, а? Нет, а нет. истребители из него не выйдут. Подручаюсь. Ну это посмотрим. Пари. айди пари. А, -а, -а. а, собственно, что мы от нее хотим? Чтобы она так вот и проболтала с нами всю жизнь. Я ни на что и не претендую. Она мне вроде как сестренка. Другой раз придешь от Фрита. Там еще вот... А с ней поговоришь, посмеешься, смотришь, отошло. А вот теперь около нее будет махать крыльями меды кипятух. О, поползли. А у меня действительно такая сестенка была, в Минске осталась. Так я перед вылетом как плял на Зою, так немец, сволочь такая, не попадайся. Да ладно, ладно. И что она в нем нашла? А вот верно. А? Значит что, товарищ. давайте-ка в чужие дела не всоваться, а то лучше будет. Ты не можешь себе представить, до чего мне странно, что ты здесь. И такой же, как был, ни капельки не переменился. Зато ты переменилась. Я? Я просто очень много видела за это время. Раз, два, три, четыре. Зайка. Ну, вот сбилась. Меня уже сто лет никто не называл Зайкой. Всего три месяца. Да, но ну, это три месяца войны. Скажи прямо, ты меня больше не любишь, да? Фу, какие глупости. Почему ты это решила, Ильюша? Все по э, Вот уж неправда. Не смей говорить неправду. Я не слепой. Как ты меня встретила там у подполковника? ты стыдилась меня? Я не стыдилась, у -у -у. а мне просто было неловко. Ах, неловко, я... а твоя записка. А ты не кричи. Я не кричу. А сейчас вот здесь ты ведь смеялась надо мной вместе с ними. Вот с этими твоими ухажерами. Ты не смеешь так говорить. А, заступаешь? Да, да, потому что ты не смеешь так говорить. Это люди, которые по нескольку раз в день рискуют жизнью, и потом они героически защищают нас. Ничего, мы еще посмотрим. Не смотреть-то нечего. Все они смелые и настоящие, а тебе до них еще тянуться. И ну тянуться. да, они все настоящие, а я не настоящий. Не настоящие. Ну и чудесно, ну и чудес. Ну и чудес. ну и... Чудесно, ну и... Ну и... Пошли. Ну пошли. какую машину он ему даст? Неужели миг? Жизни не даст. Даст ли 16 или на чайку посадим? Я командирскую систему знаю. Ну, ясно. Проверить оружие? Работу рации, полет в зону. <с <comme> <с Точно! Вот ваша машина. Проверьте оружие, работу рации. Полет в зону. Сделайте боевые развороты, бочку и мельман скольжения. Наблюдайте за сигналами на аэродроме. Время двадцать минут. Исполняйте. Есть исполняйте. Не пух и ни пера, товарищ лейтенант. Первым взлетел. Ага. Взлетел, взлетел, а надо еще сесть. ребят, вот у нас случай был. Тоже так один взлетел, а сесть-то да не не. Летал, летал, летал, летал. И знаете чем кончился? Он сделался вечным спутником Земли. Чего и плохо, а? Хорош. Воздух, квадрат 21, курсом 80, высота 2500, два разведчика 9.15. Сообщить командиру полка о приближении двух самолетов противника. Первый по положение номер один. Есть первый по положение номер один. Товарищ командир полка, запад два разведчика. Сообщить Средцову о немедленной посадке. Есть сообщить о посадке. Какие позывные чайки? Лебедь 12 Лебедь-12. Я лебедь один. В квадрате-21 противник. Немедленно на посадку. Я лебедь один. Куда он лезет? На вот, вот, набирать высоту? Высоту! высоту! Сырцок, что вы делаете? Немедленно набирайте высоту! Высоту набирайте! Какого черта вы повисли над ним? Атакуйте снизу! Снизу атакуйте! А мне он нравится, смелый мальчонка. Садитесь. С первого раза сбить немца, Вот счастье. Да, хорошо будет драться, парень. Здорово, лейтенант, лейтенант. Здорово это. А у парня очень хорошие данные. Да какие там данные. Подвезло и все тут. Она не загорается. Давай, давай. Счастливщик по всем статьям. Я вам говорю, что у него настоящие данные, которые можно позавидовать. Ну и везение, конечно. А вы не завидуете, товарищ капитан. Может, и вам повезет. Я тоже надеюсь, лейтенант. Ну вот. Петушак. Товарищ подполковник, выполняя ваше задание, встретил немецкий самолет. Вступил с ним в бой и сбил его. Сбил? Сбил. Во-первых, почему не прошли на посадку по моей команде? А? А во-вторых, надо уметь при сближении с противником быстро набирать преимущество в высоте и знать его сектора обстрела. А то подставил себя под огонь противника. Вот. Ну а дрался Смело. И за сбитый самолет противника объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу. Надо отрабатывать технику пилотирования и изучать тактику воздушного боя. Вот. Назначаю вас во вторую эскадрилью капитану Гончарову. Понятно? Понятно, товарищ подполковник. А вот то, что у людей он по шесть 7 фрицев сбит. А я что? Ну что я? Ну что? Ну, ничего. И потом меня сюда прислали с немцами драться. А он меня целый месяц муры уже тут, на этом вот барахле. А чем она плохая? Вы на нее немцы сбили. А? Немцы, просто счастливый случай. Вот тоже заладились. Счастливчик, счастливчик. А вы, вот, ну... товарищ лейтенант, поговорите с капитаном. А я. Шенчаров. он человек справедливый. А? Я с ним разговаривать не буду, я ему, потому что он меня ненавидит. Зря вы а лета. я говорю, ненавидит. Учит, он вас. Учит Смотрите, как летать стали, любо-дорого. Ты именно что, дорого. А, счастливчик, здорово. Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Ну как, привыкаете? Нет. Чувак. <свят> <свят> А я здоров и в порошках не нуждаюсь. Ну, предлагаю партию в козла. Есть желающие, а? Нет. Это дело. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. С сегодняшнего дня отменяю все отпуска, устанавливая круглосуточное дежурство всего состава. Товарищ над штабом. Прикажите начальнику Пава усилить наземную охрану аэродрома. Есть. Возможно десант. также возможно массированный налет противника. Короче говоря, Можайск. Садитесь. Силы людей будем беречь. Но уж если... Сами понимаете, мы защищаем небо Москвы. Москвы. Я заверил командование, что мы это хорошо понимаем. Капитан Гончаров. Есть. Капитан Федоров. Выделите каждый из своего состава эскадрилей звено особого назначения. Определите людей. Старший лейтенант Щербина, старший лейтенант Алексеев, старший лейтенант Кожух, лейтенант Стрельцов. Думать? Вот так. Ай, да молодец, Илюшенька. Мимо. А, мимо. А вот так вот. Мимо. Ах, <смех> мимо. Мимо, значит. Подумай, стрельцов, подумай, хорошенько подумай. А вы как? Мимо. <смех> <смех> Ах, ты рад твоя. то моя, а? Боевая тревога. Боевая тревога. Боевая тревога. Старай эскадрильным по посмолётом. потом. Костя по кармарам. вход твой. Бой закончен. Так. В квадрате 32 сбит Юнкерс 88. Самолеты и экипажи сгорели. Так. Один Юнкерс прорвался к Москве и сбросил бомбы. Остальные развернулись курсом юго запад Дайте приказ о посадке. Время истекает. 9-5, 9 12 В квадрате 33. Наш истребитель пошел на преследование сбросившего бомбы Юнкерс 88. Кто это сумасшедший? У него сейчас кончится бензин. Надо следить. 12 4 я левец-1. Где находитесь? Где находитесь? Я левец-1, левец-12, 4 я левец-1. Где находитесь? Где находитесь? Пишите обратиться. Говорите. Товарищ подполковник, все летчики сели, кроме старшего лейтенанта Щербина и лейтенанта Стрельцова. Да-да. С ними потеряна связь. Воздух! Наш истребитель за линией фронта наранил Юнкерс-88. Самолет противника упал. Наш самолет пошел на снижение. Так, оповестите посты в нос, чтобы следили внимательно. Свяжитесь с западными аэродромами. Возможно, посадки у них. Есть связаться с западными аэродромами. Капитан Венджеров, видите от Есть. Лебедь 12. Лебедь 4. А Лебедь один. Где находитесь? Где находитесь? Связи нет ни с тем, ни с другим. С центрального поста сообщили, что один наш миг пошел на таран у линии фронта, а другой? О другом вообще ничего. У них бензин осталось минуты на две на три. Ну что же, ребята? А, У вас куда? Туда? Туда? Что, туда? Ну, а, тихо, Ястреб, я 12. Ястреб, я 4. Ястреб, я ведь У вас не самолеты. Соков. Нет. Соков. Соков. Я не не наблюдаю Волк. ли посадку наших Волк. самолетов? Я ведь один Где нахуй Где находитесь? Голубь, я лебедь один. Голубь, я лебедь. Вы не наблюдали наших самолетов? Лебедь двенадцать, лебедь четыре, я лебедь один. Где Голубь. находитесь? Где находитесь? Старший лейтенант Соловьев, мне сказали, что вам надо перевязать руку. Ничего, Званька, я просто ожог. москва большая кеманка 24 квартира 10 или иван стольцов давайте-ка Вам нужно белье. о свои книги, а продукты, о платье, мама. Делайте, что хотите. Илюшенька, ты меня слышишь? Не слышишь. Стрельцов. Здесь живет? Здесь. Виноват. Как вы сказали? Какой герой? Мне нужен Стрельцов. Илья, Илья, Илья, Илья. Илья Иванович. Да. Летчик-истребитель. Да. Это, очевидно, ваш сын. Илья Иванович Летчик-истребитель, но самый обыкновенный и совсем недавно. Это вы что, ведь путаете, уважаемый? Да нет же, нам только что в редакцию сообщить, что ваш сын получил звание Герой Советского Союза. Его можно видеть? Видео над надвинул. он спит. Мой сын спит. Папа, что случилось? Наташенька, тут товарищ пришел, герой какой-то говорит. Маша! Машенька! Что случилось? Машенька! Машенька! Илюша! Илюша, да. милый парень! Илюшка! Илюшка, Просыпайся же ты ты же герой! Слышишь, герой! Илюшка! Боже мой, Машенька! Машенька! А теперь попрошу Машенька! Машенька! Машенька! Машенька! Что же мы зло? Илюшенька, а? Да. Алло. Алло. Кто говорит? Кто говорит? Да? Да-да. Лейтенант Стрельцов слушает. Да? От, от командира полка, да? Есть. Есть. Есть. Да-да. Да-да. Да. Есть. Буду. Буду. Что такое? Илюшенька. Ну, мама, Илюшенька. всего Пожди, Илюшенька, вот товарищ. Срочно вызывает на аэродром. Илюшенька, народу. ведь мы уезжаем сегодня. знаю, мама, но с какого вокзала? С Казанского. Я приеду, в котором часу? 8. Я приеду. Он же ничего не знает. А мы его даже и не поздравили. Зона номер два, четыре тысячи. Вторая игра по цене номер шесть, квадрат 000. 000. Курс триста Номер пять, Товарищ номер подполковник. Да. Лейтенант Стрельцов по вашему приказанию явил. Вот молодец, вовремя. Бери машину и воздух. Зон номер 4, высота три тысячи. Выполняйте. Есть, выполняйте. Да, Стрельцов. Что же это мы? Даже не поздравили. Ты давай, давай. Счастливчик, как дела? Порядок. Счастливчик, это ты юнкость да. приложил. Ага. -а -а. Удачно. Удачно. В тайну. Полинин! Ну, что там? А там, ты Ларшин. Дай это да, курить. Вот да. так. Ну почему он не прыгает? Ну почему он не прыгает? Что же такое? Боже? Почему вы стоите? Делайте же, делайте же ну, что-нибудь. 9 Курс 360. 4 тысячи. Шум бомбардировщика противника. 2312. Зона номер 3. Товарищ майор, оставайтесь за меня. Вылетаю в зону 3. Высота 4 тысячи. 5. Квадрат 69. Курс 360. Зоне, навязал Юнкер судьбой и поджёг его! Свою машину знаю, я... Знаю, все знаю! Молодец! Грался, как подавает герою! Тяжелая ночь сегодня! Путся сволочек по спе! Что еще? есть? И... Машину мне! Ракитин! Машину мне! Машину, Ракитин! Машин нет, это Машин нет, Все возле Как, совсем нет? Ни одной! Что же делать? Ракитин! Чайка? Вот, верно, чайка. Подготовьте мне чай. Товарищ лейтенант, везда на чайку. Почему нельзя? Смотрите, какой налет. Разве может, не годится? Товарищ Ракитин, я приказываю немедленно подготовить чайку к боевому вылету. Понятно? Понятно. Выполняйте. Есть выполнять, товарищ лейтенант. Идюши. И быстрей, быстрей. Один самолет к Москве не прорвался. Ну что ж хорошо. А про Гончарова слышал? Что? Тяжело ранен. Да. Видел, как ты ранил. Кирчик. Тяжелые. видимо да выживет сейчас трудно сказать Доктор! автомобиль автомобиль автомобиль автомобиль Москва на проводе. Передайте Москве, командир вместе с полком ушел в автомобиль Сергей Николаевич, а, Сергей Николаевич? Успокойтесь. Я спокоен. Сергей Николаевич. Кенькавич, ну неужели это конец? с тобой нельзя умирать, нельзя. Мы еще с тобой воюем. Правда? Ах, быть бы сейчас здоровым и летать бы. Вот я сегодня ночью, как закрою глаза, Сейчас, волочей бит Сергей Николаевич, если выстрелим, ну, если выстрелим, давайте летать в паре. Ох уж будем драться, а? Ну вот, это дело. А ты умер. Сергей Николаевич, А сказать вам правду. Я ведь вас раньше не любил. Нет, верно. Зою к вам ревновал. А это глупый подбой. Не понимал, что значит военная дружба. А теперь мы с вами друзья. Верно, Сергей Николаевич? А, Сергей Сергей Николаевич? Уснул, наверное. Это хорошо. А, здравствуйте, товарищ подполковник. Здравствуй. Здравствуйте. Ну, как у вас тут дела? Ничего. Товарищ подполковник. Возьмите нас отсюда, куда-нибудь к себе, поближе к аэродрому. Мы там скорее поправимся. Ну, ты лежи, лежи. Лежишь здесь, ничего не знаешь. Товарищ подполковник, как дела на фронте? То плохо. Почему плохо? Хорошо. Отлично. Немцев так ударили, бегут от Москвы за милую душу. Правда бегут? Сергей Николаевич, слышите? Немцы бегут. Сергей Николаевич. Ш -ш -ш -ш. А почему он молчит? Тихо, тихо. Нет, почему он молчит? Спит, потому и молчит. Нет, Тач подпал. Ты вот что, ты помолчи. Тебе, наверное, разговаривать нельзя. Ну, будь молодцом, выздоравливай. У тебя голова не кружится? Чуть-чуть. Поедем ночью метро? Нет, я тысячу лет не ходил по Москве. Только и видел я сверху на виражах. Да и то ночью. Да, Москва. Ох, и дрался же народ за нее. Страшно вспомнить. Хорошо дрался. А вообще, ты мог тогда себе представить, что по Москве ходили немцы? Не говори глупости, Этого вообще нельзя себе представить. Нет, серьезно, но ну вот... Брось. Я растяжусь. Ох, какой сердитый! Да. Пожалуйста, я не буду с этим. И вообще могу с тобой не разговаривать. Ну, знаешь, машина, по-моему, первоклассная. А, хорошо. Ну, а как с вооружением? О, сам посмотришь. Ну, так надо скорее ехать. Завтра посылаем. Товарищ полковник, тяжелые третья эскадрилья. Первой готовности, второе звено. Положил капитан Соловьев. Здорово, капитан. Ну, как твои питомцы? Как здоровье Сергеева? В порядке. Доложили, что раны не опасная. Ну что ж, очень хорошо. Товарищ полковник, разрешите обратиться. Говорите. Младший лейтенант Губкин явился в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы. Из школы? Из школы. а, -а, -а. Ну что ж, обратитесь к командиру второй эскадрильи. Есть обратиться к командиру второй эскадрильи. Разрешите идти? Идите. летать, а Ага. Щербина забыл, как два раза подряд полз. Когда было, то было. Младший лейтенант Губкин явился к командиру второй эскадрильи. Кого, кого? К командиру второй эскадрильи. А вот он и есть. От <свят> товарищ капитан, младший лейтенант Губкин явился в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы. Здравствуйте, товарищ младший лейтенант. Здравствуйте, товарищ капитан. <свят> Только что из школы, наверное? Только что из школы, товарищ капитан. На каких машинах летали? На чайки, на И-16 и на Миги. А как у вас с ночными полетами? Осваивали? Осваивал, товарищ капитан. Так. Ну что ж, товарищ младший лейтенант, устраивайтесь? Входите, посмотрите. Одним словом, привыкайте. <связь> <связь> Есть привыкать, товарищ <связь> Можете быть свободны. Боевая пилота! по самолетам! Oh, yeah. Thanks. Hey.